Клево всем, друзья! Я сегодня на водоеме приехал с поплывочной удочкой половить карася. Вторая половина августа и я наконец-то нашел грунт, друзья. Не мог все лето найти грунт. То дожди, то жара. После дождей склякать, после жары земля как камень. Все-таки я нашел. Сегодня я буду ловить карася на поплывочную удочку, а закармливать прикормкой с грунтом. Если вы знаете результат, напишите в комментариях, какой ему будет улов. И сможем тогда сравнить, что будет на самом деле и что вы напишите. А пока погнали, друзья. Ребята, я нахожусь на диком степном водоеме Краснодарского края. И тем будет интересней эта рыбалка. Потому что водоем дикий, лето, жара, и я кормлюсь сегодня с грунтом. С трудом набрал грунта. 60 литрового ведра хоть как-то насеял половина этого ведра. Грунт довольно влажный. Краснодар затапливает. Постоянно идут дожди, которые чередуются с жарой. Поэтому влагу добавлять в него не надо. Он уже готовый, он очень влажный. Я взял Примерно 400 грамм черной прикормки лещевой Добавил уже в нее влагу Она постояла, она уже готовая Все, теперь я высыпаю То есть на Пол ведра Я взял 400 грамм прикормки И перемешиваю Примерно те же пропорции Что я использую при ловле зимой По холодной воде, весной Карася осенью на этом водоеме я был ровно неделю назад половил карася, ловил без грунта где-то вот тут будет ссылочка на фильм, зайдите посмотрите, чтобы было вам сравнение, как было с грунтом и как без грунта. Сразу скажу, карась летом жрет прикормку и очень часто из-за этого совершенно не реагирует или очень плохо реагирует на насадки и поэтому я решил попробовать объединить прикормку чтобы она очень классно пахла но при этом есть ему было нечего чтобы он там крутился как по холодной воде и больше реагировал на насадку не знаю что получится я все лето хотел провести этот эксперимент притом несколько раз, но с погодными условиями была проблема найти грунт. И вот, наконец-то, я его все-таки надыбал, где взять. Так, сейчас сюда еще порежу червя. Порежу червя и немного кукурузы. Червь и кукуруза, это должен быть тот фактор, который, по идее, должен удержать рыбу на точке. Иначе она придет, увидит, что ей кушать нечего, покрутится и все может уйти. Я не знаю, как это будет по теплой воде, есть такой вариант, по холодной нет, наоборот, чем более бедный, но вкусно пахнущий стол, тем карась более по холодной воде жадно клюет, что летом я не знаю, вот это я в первый раз летом провожу эксперимент с грунтом, то есть может быть такое случится, что если ему кушать нечего будет, он обидится, развернется, уйдет. Так, порезал кукурузку. Надо еще продегустировать, вкусно и невкусно, чтобы знать, что мы предлагаем карасю. Ням-ням-ням. Много не буду, совершенно чуть-чуть. Вкусно. Позавтракал. Кукурузка режется всегда очень плохо. Сейчас ее буду еще пытаться давить. А мне хочется, чтобы целых кусочков как можно меньше было. Она тяжелая. Быстро насыщает рыбу. Подойдет здоровая осень. Возьмет, скушает и наест. И скажет, а да зачем мне клевать? Кстати, зимой, ранней-ранней весной, некрупного карбика бывало вылетал. Занчи карпик именно с грунтом А летом Ловить с грунтом карпа считаю неправильно Хорош да. Комары кусаются И теперь это все чудо перемешиваем Готово Получилось Очень бедное вкусно пахнущая смесь с небольшим количеством вкусняшек кормить я буду шарами закармливать сразу в большом объеме оставлю немного прикормки для подкормка шарами сейчас это действует очень хорошо и помогают рыбе более активно начать клевать если она притих клев все пока прикормка доходит собираю удочку отбиваю глубину в точке ловли Прикормка готова, точка отбита, сейчас буду делать закорм. Друзья, я сижу, вот тут вот, в 5 метрах от меня проходит дамба. Маленькая труба под дорогой, с той стороны вытекает. И к ней подходит очень маленькое русло, буквально шириной в полметра, с перепадом глубины буквально в 10 сантиметров. И примерно в этом русле я сейчас и буду Отбил точку, буду ловить Все, коротенькая, маленькая корытка Полметра примерно шириной а, В эту сторону он более плаги, плавный подъем К этому берегу более резкий этот 10 сантиметров перепарик Вот в этом месте я буду ловить Буквально еще полметра от него Начинается в эту сторону трава Сюда примерно метр и начинается трава и вот в этом корыце, в маленьком, буду ловить. Отбил точку, сейчас буду кормить. Кормить буду вот такими шарами. Вот он шарик. Тяжелый, земляной. Вкусно, очень пахнущий. Очень. И вот видно вкрапление кукуруза. Частички маленькие прикормки. Червячки попадаются. Но он получается очень-очень бедный. Погнали, первый пошел. Все, оставил немного для подкормка маленькими шарами. Сейчас рыбу напугал конкретно. Глубина здесь чуть больше метра. Поэтому карась разбежался. Поэтому есть минимум 15 минут, даже скорее всего больше. Спокойно отдохнуть, позавтракать, попить чайку, сесть булочку, прежде чем начинать ловить. Друзья, летом карась очень привередлив к насадкам, поэтому нужно брать максимальное количество насадок с собой на рыбалку. У меня сегодня с собой кукуруза, опарыш, червь. И сейчас буду замешивать манку. Манку с прикормкой. То есть взял манку и ту прикормку, которую я добавлял в грунт для закорма чтобы был у меня тот же запах сейчас перемешиваю добавляю воды и буду замешивать как обычную манку в итоге у меня получится прикормка довольно липкая растительная манка но темная на фоне грунта не будет сильно выделяться не будет отпугивать рыбу и запахом той прикорги на которую которая я закормил из водоема набрал полно циклопов и дафни и сейчас не спеша будет нас насыщаться водой растворяться манка и не спеша буду замешивать пока до да, клёва еще время есть и поэтому успеет замешаться Друзья, прошел час после закорма. Поймал я одного маленького карасика и пока тишина. У соседей тоже полная тишина. Вот только сейчас э, начали появляться пузырьки в точке закорма. Видно, что только сейчас мелкий карась начал заходить. У соседей полная тишина. Никто ничего пока не ловит, никто ничего не поймал. Поменял я монтаж на более чувствительный. Вдруг рыба аккуратная, осторожная, боится. И поэтому решил перейти на громовый поплавок. Перед этим ловил перевернутым гусиным пером. Посмотрим дальше на реакцию рыбы. Ну, пока никак. То есть карась сюда не подходит. Ни ко мне, ни к соседям. Соседи-то тут сколько? Три или четыре человека. Сидят с несколькими удочками. Полный штиль довольно душновато большая влажность и тишина Опа, есть ребята первая поклевочка хорошая хороший карасик есть начал подходить пузырьки появились Красавчик, Клюнул на одного красного опарыша. Вот такой бронзовый красавец. Вот такой красавчик, друзья. Увидел пузырьки, пошли массово в одном месте. Я туда потащил оснастку и тут же последовала поклевка. Так, сработал. Один красный опарыш. Пробуем дальше. Должен начать подходить. Должен. У соседей пока полный ноль. Никто ничего. У меня вторая рыбка. Один малыш выпустил. И этот уже хорошенький. Это я поймал через час двадцать после закорма. Час двадцать. Дичь плавает. Опа, поплевочка. Мимо. Подзбаться мимо. О, соседи первого карася поймали. Так, начинает оживать. Потом, как и в прошлый раз, караси ловят из-под меня. Иди сюда. Небольшой карасик. А, сошел Сошел Ох, комары жрут Душно, ветра вообще нету Комары жрут по-взрослому Ну что, где-то мои карасики Начали подходить Начали подходить вроде бы Надеюсь, не уйдут Надолго Если честно, друзья, первый раз ловлю Летом с грунтом Поэтому вот, просто не знаю, как он себя может повести. По холодной воде там все понятно полностью. Все известно, все понятно. Ничего сложного нету. В ловле с грунтом, как рыба себя ведет, известно. Потому что это проведено десятки рыбалок на разных водоемах. А вот как по теплой воде? Тут вопрос Есть. По-моему, конечно, надо было бы больше червя резаного добавлять, но его у меня в таком количестве просто нету. Чтобы он был интерес ковыряться, выбирать. Оп, поклевочка. Приподнял красиво. Иди сюда. Шикарный карасик. И главное, красивый. работает опарыш, но я думаю червь тоже будет работать, и манка. Сейчас буду пробовать, экспериментировать, что как. рассыпка начала подходить, поклевывают. Все поклевки после поджиговки, когда подыгрываю насадкой и после этого следует поклевка. Чуть-чуть. Иди сюда. Маленький карасик, да? да, совсем малыш, можно отпустить его, пусть живет, подрастает. Конечно, одна рыбалка это будет не показатель, но будем пробовать еще, еще, что нужно набрать статистику по грунту летом грунту, скажем так, не то что летом, а в теплое время года, в период когда карась жрет прикормку, тянет, вода цветет и тянет по поверхности зеленку, а она густая и сильно цепляет леску, Потому что может быть такая ситуация, что просто карась сойти на запах, а из-за того, что жрачки мало, взять и уйти. Опа, ох, ох, ох, какой он там, так красиво приподнял. Небольшой, небольшой, хотя бился акилев. Это хорошо, почему небольшой? Если, друзья, если рассуждать логично, рыбе не хватает корма, и она должна на любую насадку реагировать очень хорошо. У нее выбор, что сожрать, там мало. Поэтому, если она там пришла, любая насадка, которую она найдет, одного опарыша, пучок опарыша, у нее должно быть желание у вас есть. Ну, это по теории. Как она там на самом деле, кто его знает. Это еще и зависит очень сильно от активности рыбы. Ой, карасик, как это классно на удочку карася ловить. Иди сюда, иди, иди, иди. Нифига себе. Ааа. Ого, ого, ого. <с1> Ясно. Коками. Соседи слышат, что я поймал на червя, и общаются, а ты червя взял? Передо мной зеленое поле, зеленки соплей. Не соплей, а цветет одноклеточных водорослей. Течением, сляким, подтянуло к трубе. Передо мной оно. Из-за этого она леска на густая, леску тянет. не очень комфортно. Иди сюда. Иди сюда. Есть. Так, очень неплохо сейчас показывает результат. Одеваю два красных опарыша и маночку. Да, карась сегодня в забастовке в полной. Что на него повлияло, не знаю. Поэтому и нельзя сильно сделать выводы по работе грунта. Вроде как рыба есть, подходит. Иди сюда. Небольшой, даже, сказал бы, очень маленький. Таких отпускаю. Как душно, друзья. Вообще очень душно, сильное духотище. Да, погода прибила, походу, карася. Он в коматозе. Нормального вообще нету. Вот такая маночка. С прикормкой. Лебеди пачками плавают. Двое взрослых и пять молодых. Прикольно. Бродик. Так, вот раз, вроде все отогнала ветерок на меня дует поднялся немного а? сошел ух ты он зеленку под меня уплотняет легче ловить будет классно одеваю теперь завожу его дальше сюда вот так вот чтобы было открытое жало и под него червячка вот такое Подождем. Посмотрим, что он будет дальше делать. 30 секунд прождал подсек и сошел то есть приподнял просто держал друзья как-то так Ну что друзья закончилась сегодня рыбалка я бы ее назвал рыбалка противоречий вот вся рыбалка действительно состояла из противоречий честно я сегодня рыбу толком и не понял бывает и такое у меня в этом году наверное, это вторая рыбалка где с рыбой вот вообще ничего не понял ну вот сами судите Вроде бы закормил, закормил с грунтом, чтобы постараться понять. Но опять же, одна рыбалка это вообще ни о чем нельзя понять. А рыба вроде бы зашла, но заходила долго. Да, заходила долго, очень долго. Но при этом клев у меня начался почти на час раньше, чем у соседей. То есть у меня уже были поклевки, уже даже что-то поймал. Соседи еще поклевок не видели то есть рыба вроде бы зашла на прикормку при этом разобраться что и надо особо не мог понять был момент у меня был всплеск шли поклевки одна за одной ну, проблема с реализацией был момент у соседей когда нет-нет несколько человек на какую-нибудь тудочку кто-нибудь да, что-нибудь вытаскивает а я сижу или нету поклевки или какие-то невнятные без реализации был момент карась клевал на опарыша в другой момент на червя, в третий момент на манку на манку вроде бы клюет добавляешь к манке червя или опарыша вроде бы клев усиливается но при этом красноперка опять же не дает опустить я экспериментировал, я одел одного опарыша челком, 10 забросов, 10 красноперок то есть просто при том что поставил тяжелый поплавок 3 грамма камнем падает на эти метр двадцать, она успевает перехватывать, и вот вся рыбалка вот такая из всяких противоречий вроде бы поймал два десятка карасей, но сегодня карась не особо крупный и улов небольшой но тем не менее, друзья вот два десятка карасиков тем не менее, на жареху поймал удовольствие получил с рыбой повозился поумничал а что еще надо? Рыбалка, отдых, комары, кайф. До новых встреч, друзья.